Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Владимир Тюняев и канал Техногум. И сегодня мы вспомним интервью, которое у меня брал канал РЕН-ТВ 16 лет назад. Итак, подписывайтесь на наш канал, и мы начинаем. Электромагнитные поля, они существуют постоянно, существовали постоянно. Это Солнце, тоже электромагнитная энергия. Все окружающие нас, и Земля, излучает определенные волны, которые определенным образом градируется И когда изобрели уже сверхвысокочастотные излучатели, а это было во время войны, когда начали радары использовать и до войны, и в Германии, и в Штатах, и у нас, эти работы велись. И, соответственно, когда их начали применять, то есть обнаружение самолетов и так далее, и так далее то, естественно, по воздействию на людей... Это было вредно, и видно, что у людей начинала болеть голова, садиться зрение и так далее. То есть было понятно, что это воздействие влечет за собой определенные а, последствия для людей. И с 50-х годов стали вводиться нормативы. То есть по воздействию электромагнитных излучений различных частот, особенно сверхвысокочастотных, на человека. Для работающих норма была... 100 микроватт на сантиметр квадратный в течение 15-20 минут в течение рабочего дня. Вот. Это написано в санитарных нормах. Для населения 1 микроватт на сантиметр квадратный. И для, особенно отмечается, что детям до 18 лет запрещено было пользоваться СЛЧ-излучательными в 1970 году. Тогда еще не мобильной связи распространения было, ну, телевизоры были, цветные телевизоры были, но они не сверхвысокочастотные. И четко знали, что и в санитарных нормах это отражено, что данный вид излучения губительно влияет на эндокринную систему, на иммунную систему, на центральную нервную систему, на репродуктивную систему. Поэтому ввели эти нормы. Далее в 1996 году вышли межгосударственные санитарные нормы. Ну, перед этим был в 1980 году еще одни нормы. В 1996 году, которые для бытовых, ну, ну, вернее, санитарные нормы для бытовой техники, в них сказано, что 10 микроватт, то есть уже увеличение в 10 раз для населения, в 10 раз увеличили норму, то есть предельно допустимого норму, в 10 микроватт. Почему? Неизвестно. Далее, в 2003 году выходят новые санитарные нормы, в которых увеличили еще в 10 раз. И уже теперь действующая норма 100 микроватт на сантиметр квадратный. И если мы посмотрим в 1970 году и в 2003 до сегодняшнего дня, то увеличение в 100 раз. А за это время опубликовано более 400 фундаментальных работ, подтверждающих вредность и отдаленные последствия, которые могут произойти с человеком, особенно с детьми. Увеличение в 100 раз идет, соответственно, к регрессу здоровья. И статистика об этом говорит, что практически на сегодняшний день детей к 10 классу здоровых не остаются две 2-3 патологии. Это факт. В государственном докладе 2005 года отражено, что до сих пор не решается вопрос с детьми о воздействие мобильной связи. В 2008 году главный санитарный врач еще раз подчеркивает, что решение вопроса здесь не определено, и до сих пор никто этим не занимается. Уменьшение, вернее, познавательной активности у детей, это констатируют все учителя, это констатируют преподаватели высшей школы, что пользование высокочастотными излучателями, ведет к деградации умственной активности, то есть к уменьшению познавательной способности. Есть термическое воздействие, и оно нагревает ухо, и нагревает определенная проникающая способность, нагревает ткани, поверхностные ткани головы. И это определенным образом влияет, естественно, на обмен. Но есть еще не термические воздействия, и они, в принципе, не нормируются, их нет в нормативах. Но все доклады, все работы, фундаментально в том числе, которые мы проводили, говорят о том, что как раз нетермическое воздействие, то есть модуляции несущей частоты, которые называются информационным воздействием, влияют на межклеточный обмен, и в том числе на ДНК и РНК, которые вносят информацию, которая сбивает гомеостаз, то есть меняет обмен веществ. И со временем этот обмен веществ измененный а, приводит к разрушению организма, и это факт. Поэтому здесь нужно принимать меры. Например, предлагали, что надо обязательно всем продавцам вкладыши делать мобильный телефон с предупреждением, как сегодня делается на пачках сигарет, что курение убивает. В данном случае не лишним было бы как раз на всех телефонах написать «Излучение мобильного телефона убивает», и это факт. Наш зритель МедТ оставляет комментарий. Все умные люди типа уезжают из России или максимум родят двух детей для того, чтобы уехать из России. Но я с этим не согласен. Где родился, там и пригодился. И я считаю предателями тех, кто уезжает с родной земли. Потому что если мы не будем бороться за свою землю родную, кто будет ее защищать, преобразовывать? Потому как вы считаете, что развитие где-то далеко может быть, вы развиваетесь внутри себя. И преобразуете вокруг пространство, а тем более вам род помогает на том месте, где вы родились. Вот так я отвечу на этот вопрос. Интересно, да, вот люди рассуждают. То есть получается, у нас была нормальная страна, там, ну, да. если, условно, послевоенное время, Советский Союз. Ну, как бы наши, там, условно, там, не знаю, мы же сами развалили, по сути. Да, ну естественно. Там, и и теперь надо тикать. Да. А кто будет Конечно. Да. Всю эту историю? Вот да. Вообще, да. А когда за вами туда придут? Ты куда приду? текать будете? А за вами обязательно Ты и туда придут. Туда да. на, так там на, по мы по сейчас на запад и все. пришли, и они текают уже к нам в страну. По нашим исследованиям, по биологическим, жидкокристаллические э, плазмные экраны в 2,5 раза хуже действуют на биологический объект, чем обычные экраны с лучевой трубкой. Электронную лучевую И это факт. Вот мы проводили эксперименты и на крови, и на бактериях, и делали эксперименты по биорезонансу и по ГРВ, газоразрядной визуализации, которые дают картину того, насколько влияние происходит быстрое, моментально практически. Я считаю, что требуется от какой-то организации обратиться к депутатам в Госдуму принятие определенного постановления или регламента технического, что необходимо для того, чтобы регламентировать использование высокочастотных излучателей, но это было раньше. Нам запрещали сидеть у цветного телевизора ближе трех метров. Да? Естественно, а сейчас все вот так уставились уставили с него, и, соответственно, кориантовая стена сильно страдает вообще. И даже э, наушники, хотя все декларируют, что наушники уменьшают степень воздействия, они не уменьшают степень воздействия, потому что степень воздействия не ограничится головой, а весь организм страдает. В данном случае, если телефон положили в карман, то значит на полу тем больше будет воздействие идти. А наушник является динамиком, у которого тоже своя частота. И среднее ухо превращается в тряпку со временем. Это написано в паспорте. Можешь посмотреть для Apple паспорт, где предупреждение ограничения времени воздействия, то есть использование вот, наушниками. А, нормативы, которые для школьников, да, там есть все расписано в охране труда. Четко написано, что первоклассники должны использовать компьютер, в данном случае, не более 15 минут в день. Старшеклассники, если брать 9-10 класс, 30 минут до обеда и 30 минут после обеда. Если мы берем сегодняшнюю жизнь, мы проводили исследование на большом количестве детей, школьников, студентов, то в среднем 4-5 часов используют излучатели компьютер, телевизор. При измерениях есть существует методика измерения. Измерения проводятся, если берем мобильный телефон, расстояние 37 см. Только здесь мы, есть зона сформированной волны, где а, а, сам прибор показывает, сколько микроватт от этого излучателя исходит. Ближе — это ближняя зона радиоприема, которую никто не знает. Ни ученые не знают теории ближней зоны, никто не знает, что происходит в ближней зоне. Хаос. То есть шумы различные, наложение волн, различные, вот, различные взаимодействия, по нашему мнению, их э, очень много. И никто не знает, насколько и что происходит на самом деле. И э, вот по нашим исследованиям, как раз вот, то защитное устройство, которое мы изобрели и которое используется сейчас повсеместно и продается, оно воздействует в ближней зоне, оно устраняет шумы. То есть есть такая формула: качество сигнала зависит от отношения сигнал к шуму. Вот, устраняя шум, мы устраняем, соответственно, уменьшаем как раз мощность, передаю не мощность, а поле уменьшаем. Не мощность самого телефона не надо путать, это одна величина, а поле вокруг уменьшается, напряженность его, эффективность его высока, то есть у нее практически модуляции, то есть воздействие на организм снимается 100%, вот от проникающей способности модулированных сигналов, а э, термическое воздействие уменьшается до 80%. Тем не менее, не следует забывать, что детям, во-первых, я бы вообще не позволял пользоваться, тем более, что даже в современных санитарных нормах написано, что рекомендовано не использовать мобильную связь детям до 18 лет, беременной женщинам и а, с водителями имплантаторов, ну сердечными стимуляторов. А в 70-м году норма была запретительная, то есть трактовалось не излучение, а облучение на уровне облучения. А, так скажем, гамма-излучение, то есть радиационное излучение, оно накопительным эффект, эффектом обладает, и поэтому накапливается в организме. То есть вот сбиваются все взаимосвязи между органами системы. Тем более каждый орган каждой системы в организме работает на своей частоте. И когда в резонанс вступает тот или иной орган, он начинает разрушаться. Дорогие друзья, вы посмотрели первую часть ответов на вопросы, которые мне задавал корреспондент «РЕН-ТВ». И в следующий раз мы покажем вам следующие ответы на вопросы, которые мне задавались. Подписывайтесь на наш канал. Всего хорошего. С вами был Владимир Тюняев и канал Техногон. До свидания.